Всем здорово, бандиты и бандитки. С вами, как всегда, ГП. Продолжаем играть в Dying Light. В прошлой серии было просто столько боли. Столько боли. Столько боли пережили с вами. Что просто капец. Надеюсь, в этой серии не будет столько боли. Пойдем по сюжетному заданию. Да, это же вроде сюжет. Сейчас проверим. Задание. Воздушный груз Да, это сюжетка. Что это такое? Наличка тысяча? А это моя наличка. Хорошо. А это типа задание, аля из дополнений. Хорошо. Пойдем, короче, по сюжетке. Все, <laughs> Неважно. Посмотрим. Свяжитесь с ВГМ. Я так понимаю, это, наверное, будет стычка с людьми, потому что воздушный груз все-таки. Ну, естественно, там в зомбари будут, но я так понимаю, они не будут ä, фигурировать как ä, главные ребята. А это будет совсем несложно, говорит. Учитывая, какое сложное было прошлое задание, я думаю, это будет очень сложно. Хотя посмотрим, посмотрим. Ого, тут есть заказы. Хорошо. Давайте посмотрим, что тут еще есть. Интересненького. Так. No smoking. Flammable materials. Окей, okay, бро. Так, у него вроде бы тут Sometimes ничего нет. Like There is so much uh, zombies outside. There are. So much Ага, смотри-ка, мы можем у него купить. Но у нас бабла недостаточно, что мы ему можем продать? Флуоресцентные грибы. Вы тут же наркоманы, что ли? А что значит продать все ценности? Это, типа, вот это все? Я весь инвентарь продам? Не, мне такого не надо, пожалуй. Спасибо, спасибо, А, вот, ценности. А получается, кофе ни для чего не нужно. То есть это просто реально на продажу. А, так тогда без проблем вообще, слушай. Забирай. Теперь у нас 1800. Что мы можем купить? Французский ключ еще? У него урона 45. И молоток Гвоздодер. Урон тоже 45. Давай возьмем французский ключ. У нас деньги есть, все равно типа что нам париться, правда? Это французский, да, да, хорошо. Ну, неплохо. Надо же как-то взаимодействовать с окружающей средой, так сказать. Так еще давайте заберем ежедневные плюшки у этого чувака. А. Ну, ладно. Жлоб. Так, погнали связываться с ВГМ. Блин, вот эти крики на самом деле вокруг это... Реально такая нагнетающая тема, это просто капец. Особенно, когда ты такой сидишь, знаете, хочешь ящичек открыть какой-нибудь, и тут вокруг все начинаются ордики, и ты такой, типа, блядь, блядь, это что за мной, блин? И ты так, типа, перестаешь открывать, оно ну, это не за тобой, но ну, короче, это стрёмно. Вот громила? Да. Громилу явно не стоит слить. О, повышение уровня ловкости. Го, посмотрим. Так, смотрите. Что здесь есть? Сбивайте врагов с ног ударом в прыжке с разбега. Нажмите пробел во время бега для прыжка, затем в воздухе нажмите Е. E. Либо скачок, перепрыгивайте врагов. Для использования нажмите пробел, когда бежите к врагу. Я думаю, пока что вот этот стоит. Это более полезно, потому что мы с зомбарями особо сейчас не бьемся, только в крайнем случае. Так что, я думаю, нет, пока что смысла нам с удара с ног. ПГМ. Крэйн He's okay, без проблем. Сходите за воздушным грузом в районе котловины. Ой. за кресточек короче во второй серии которая немножечко потерялась скажем так эм, ну ладно это будет третья серия просто вторая серия которая файл просрался вот этот чувак мы первый раз я его увидел я короче был немножко в шоке но прикол в том что да, там валялось э, по моему три газовых баллона я короче все три грубо говоря одновременно взорвал он был на них он просто типа, знаете там Погорел, чуть-чуть погорел, и ходит себе такой, тусуется дальше. То есть, ему вообще похер. Я на самом деле даже не знаю, что... О! Что ему нужно сделать, чтобы он сдох. Паркур фивер. Испытание. Путь начинается. Паркурная лихорадка. Набор новых испытаний для проверки ваших навыков паркура. Для этих испытаний имеется свой список лидеров, поэтому вы можете соревноваться с друзьями или со всем миром. Окей. В серии испытаний паркурная лихорадка. Каждое успешное действие паркура (прыжок через препятствия, залезание наверх объекта, скольжение и так далее) приносит вам небольшое ускорение. Вы можете накопить до 10 таких ускорений, это значительно увеличит вашу скорость бега. Доберитесь до финиша как можно быстрее. Ограничение по времени 2 минуты 15 секунд. Использовать кошку не разрешается. Сложность нормальная. Награда 1000 типа очков ловкости, да? О... Да нет, не хочу, спасибо. Пока что, во всяком случае, не хочу. Кошка. Кошка, по-моему, там вообще получается... Ой, иди в сраку. К, концу, к середине или к концу вообще игры. Так что... Вот вы слышите, да? Он до сих пор за мной несется. Эти игры в зомбаре, они вообще такие супер шустрые, супер быстро. Это... Так, хорошо, нет. Я с двумя такими не хочу файтиться. Они слишком противные. Там чувака можно было спасти, надо в сраку. Это будет слишком геморно, потому что реально вот эти зомбари, которые бегут, это просто адище. Они, во-первых, живучие, а во-вторых, еще уворачиваться умеют. So okay. Без Б подруга. Уй! Exactly я Очень много зданий, сейф. Сходите за воздушным. Так хорошо, подожди, так. Так, все-таки. Что нам нужно делать? Че? А это вот это? Ага. Все? чем мы нормально так бьем? Так. А, окей. Я глупый, автор видео глупый, просто сори. Так он должен быть типа где-то здесь наверху. Так, ищем возможность забраться наверх. Бе. Так, давайте сначала откроем вот это. Может, есть что-то полезное. А, есть контакт. Вверх? Нет, вниз. Еще один трубный ключ, так, что у нас здесь, энергетический батончик, так, погнали, ага, вот он что, так, ну посмотрим, что у нас тут есть, пусто, класс, окей. Знаешь, тебе легко сказать. У меня вопрос в другом. А... а, хотя, ну, типа, я хотел сказать, типа, а смысл сбрасывать грузы, если они пустые, а потом понял, что просто их, наверное, уже кто-то, скажем так, облутал. Знаете, так Что <реклама> я сказала? Окей. Okay. А, это они меня типа заметили? Знаете, что-то мне подсказывает, что встречи с людьми будут гораздо проще, чем с зомбаками. Не знаю почему. Еще один здоровяк. Давай, дуй отсюда. Да нет. Джин, мне нужно влиться в доверие, мне надо успеть. Я, скорее всего, конечно, об этом пожалею, потому что но... что поделать. О, дурак. Ох, божечки. Как мне повезло, что здесь был этот канат. Так, хорошо. А, вот, дымится что-то. Это ж груз, наверняка. Как где он? Я пока не вижу. Не вижу, не вижу, не вижу. Где-то здесь. Это да где этот чертов груз? Вот он лежит. Рядом с зомбарями. А, типа в жопу, да? их спихнуть вообще сюда. Так, один вроде... А, нет, все живы. Один вроде умер, да? Да. Нет. Господи, сколько же вы можете жить да? Ладно, я вас понял. Оу, оу, май это было мощно. Uh -huh. <смех> <смех> Хорошо, <смех> <смех> забавно было. Оу, <смех> uh. <смех> сколько тут всего! Ты веришь, что чаще СВГМ нужен? Я начинаю восстановить она такой ересь говорит это капец да ну ты гонишь ну. взял бы хотя бы не знаю 10 ампулок допустим нафига одну Типа, для одного себя только, или что? Псцец. The no right. the oh, Кто там? бежать бежать бежать бежать о боля я не хочу здесь оставаться блять блять блять блять ой это плохо ох это плохо блять это очень Черт, плохо Охуеть. А. Ага. То есть, типа, когда глазки их не светятся, типа желтым, то они, типа, аля. Я в их поле зрения, да, типа. Когда они красные, типа, мне пизда. блять один из них так а у меня же была там какая-то лампа да да удовешает саму задание несложное знаете вот то что было до этого вот ну типа там антизин типа поискать там вся хуйня а вот это я так понимаю будет очень сложно ебать мне страшно Знаете, игра из такого всякого паркурного беготни, типа стычками с какими-то обоссанными зомбиками, превращается в нечто хоррорное. Серьезно. А реально вообще как-то не знаю постался мимо них проходить или на это можно забить болт так вот эта башня я так понимаю да я кого-то спалил Твою мать! Говно. Эй, сюда иди. Этицы <говорит> не страшно выглядят. Там еще один, да, я так понимаю, где-то вот тут. А, вот да. Ты посмотри на это. Оба. Ого, ого. А ты сюда можешь? Здорово. И второй спустился. Эй. Эй. жесть просто жесть это так стрёмно. это просто капец как стрёмно я не хочу просто даже выходить отсюда и у меня же по моему этот один ходит на крыше да а еще одна животная э, э, Он только что был здесь Это просто жесть. Я не знаю, я не знаю, что мне сделать. Я не знаю, как мне выходить. Ну, я ж так понимаю, ночь, естественно, не закончится. Сама по себе, типа. для выхода кроме как через крышу и не туда просто... знаете я никогда не видел каких-то страшных э, хоррор-фильмов ни один фильм меня не пугал никогда но вот игры-игры это совсем другое. И казалось бы... Это даже не хоррор игра. Даже не хоррор игра. Я так понимаю, что убежать от них нереально. Uh -huh. Блять. Да это гони его. И как? Как? Ну, что за зайти? Очевидно, нет. Ладно, ребят, знаете что? А, давайте на этом закончим, эту серию. А, я когда наберусь немножко смелости, так сказать, а, пойму, каким образом мне этих тварей вообще проходить, оббегать и так далее, тогда мы и продолжим наше прохождение. А пока что... А, Спасибо за просмотр, ставьте лайк если вам понравилось и